Путичинская агрессия поставила под серьезный вопрос ситуацию с Крымом уже сегодня. Только с освобождением Крыма и Севастополя начнется освобождение России от путинского фашизма. Гражданская война, наоборот, могла приобрести значительно более кровавый и тяжелый. Он войну проиграет. Но он ее не закончит. Пришло время трансформировать наше такое диссидентство в широкое политическое представительство в субъект международного права.